Поэтский привет Донбассу. Друзья мои, вас не бывает много. Прекрасен ваш иконостас, и я, Матвеенко Серега, благодарю судьбу и Бога, что встретил вас. Пусть над вашими домами будет мирное безоблачное небо. Все будет хорошо. Верьте.